Ну, здорово, что ли, опять же, земляки! Вот я Дабича, совсем недавно, можно сказать, почти что сегодня, да, я рассказывал про то, что вот не надо переживать, если вы, например, э, укололись, значит, э, вакциной от коронавируса, и все равно же заболели, например, да, потому что вот я разобъясняю, это значит, э, вот эта вакцина, она, может быть, и не виновата совсем, это может быть просто новый штамм, да. Сейчас они эти штаммы, да, они штампуются, ну, просто это самое, как вот на принтере, ага, документы всякие, <coughs> вот. Короче говоря, я что еще хочу добавить, ведь я вот сказал, да, что вот сейчас может, значит, образоваться новый штамм такой, очень опасный, который, значит, передается через интернет, вот. Если, значит, вы вот смотрите, значит, мой ролик, да, а вдруг я, например, заразный, да, вот, вам на всякий случай надо одеть маску, перчатки, чтобы через клавиатуру тоже от меня бы не заразиться, потому что такой злобный, значит, штамм новый, вот, он вполне может быть, вполне, но что он может быть такой злобный, что даже еще и надо социальную дистанцию, оказывается, держать. Я вот совсем забыл вот это дело упомянуть. Потому что вы можете, например, <къем> одеть свою, эту самую маску, перчатки, да, сесть перед компьютером. А если вы будете слишком близко сидеть к компьютеру, то можете, например, все равно заразиться же. Потому что потому что этот новый штамм, он может быть такой злобный, что надо даже и социальную дистанцию держать. А то может быть даже еще вот как в некоторых магазинах, кассирш там и прочих, загородили этими разными стеклянными загородками, да, вот, вот, надо вам тоже вот это дело приобрести, ба, вот, и загородиться, ага, тогда, тогда, может быть, может быть, вы не заразитесь, вот, ну, а если, значит, например, все равно вы, вот, провакцинировались, да, но не успели наши спасители создать такой такую вакцину, которая вот прямо от самейших, самых новейших штабов спасает, да? Вот, тогда вы, конечно, вот, например, заболели и померли, или кто-то из ваших родных и близких, например, помер, вы сильно не переживайте, потому что потому что в им случае, как я уже говорил, человека зарывают в шар земной или сожгут в крематории, и он уже будет не опасный для окружающих и он уже никого не заразит, вот, и таким образом, значит, таким образом, вот, будет, значит, победа над коронавирусом, да, так что, держитесь, товарищи, не поддавайтесь, да, не болейте, друзья мои, пока-пока.